Сегодня люди понавешивали на себя ярлыки, кто какие только может. Ярлыки с названиями христианин, ребенок Божий, пастор, епископ, пророк Божий и другие. Но все эти ярлыки, они не смогут вас спасти, они не смогут вам помочь, потому что многие из вас даже понятия не имеют кто удостоен такой великой чести, чтобы нести имя христианин. Те, кто носили это великое имя христианина, это люди, которые были уничижаемы, которых убивали, которых казнили, которых имена проносили как бесчестное за Сына Человеческого по этой земле. Вот кто достоин носить имя христианина. Это не те люди, о которых только хорошо говорят. Иисус говорит, что горе вам. Горе, когда все будут говорить о вас хорошо. Почему? Да потому что так поступали с лжепророками отцы их. Потому что вы... Уже на земле получаете свою награду, но вечность вы будете проводить в аду. Даже если вы нацепляли на себя эти все ярлыки, пастор, пророк, христианин и все остальное. Многие из вас понятия даже не имеют, кто такой христианин. Иисус говорит, если ты не отрешишься от всего, ты не можешь идти за мной. А эти люди говорят, это фанатическая вера. Нас не устраивает такая вера. Эти люди переживают, что о них скажут что-то бесчестное, что их имя пронесут как бесчестное за Сына Человеческого. Они переживают, что о них скажут, что они фанатики. Их это очень волнует. Их волнует, что их будут называть еретиком каждый день. Каждый день вас будут называть еретик, фанатик, лжепророк. И другие орлаки вам будут вешать в таком духе. Это когда вы последуете за Иисусом Христом в истине, когда вы действительно станете чадом Божьим, когда вы действительно от Господа, Господь вас будет называть христианином, тогда ваше имя будут проносить по этой земле, как бесчестное за Сына Человеческого. А если вам будут говорить только хорошее, то горе вам. Горе, потому что вы будете вечность проводить в аду, потому что вы лже-пророк. Вы на самом деле уже пророк Люди заботятся о том, чтобы их имя было великое на этой земле, чтобы им поставили памятник при жизни. Но все те люди, которые получили свою награду, славу от людей, вот эти памятники при жизни, которые заботились о том, чтобы их имя было прославлено на этой земле, и чтобы о них вспоминали, чтобы их имя вошло в историю, чтобы они вспоминали как о человеке с большой буквы, то эти люди сегодня в аду. Они получили свою награду на этой земле. Они получили. Настоящий христианин, его имя проносят как бесчестное за сына человеческого. Его не заботит то, как о нем скажут люди, как его обозвут. Его это не заботит. Горе тебе когда на твоей проповеди говорят, что молодец брат, у тебя такие потрясающие проповеди, такая любовь, такая благодать, мне так нравятся, они так мне помогают. Это должен быть сигнал тому, что твои проповеди, они бесполезны. Это сигнал тому, что твоя соль, она начинает терять силу. Если у тебя когда-то была эта соль, которая жжет это сигнал к тому, что твой свет, он перестал светить, он стал тьмой. Почему? Потому что люди, они любят тьму. Они ненавидят свет. Если бы ты светил, люди бы ненавидели тебя. Они бы проносили твое имя как бесчестное. Они бы обзывали тебя. Они бы гнали тебя. Но когда тебе говорят хорошо, это сигнал к тому, что твой свет, он стал тускнеть или он потух. Это говорит о том, что твоя соль, она теряет силу, и тебе нужно позаботиться о том, чтобы твоя соль окончательно не потеряла силу, потому что если твоя соль потеряет силу, она только пригодна в навоз и в землю, на попрание людям. Если тебя еще заботит то, как о тебе скажут люди, знай. Ты еще никогда не был христианином, и ты даже понятия не имеешь, кто такой истинный, настоящий христианин, чада Божье, который передает слово от самого Господа. Задумайся, не на опасном ли ты пути, проповедуя то, что льстит слуху народа? Проповедуя то, что нравится людям, когда ты подстраиваешься под людей, то горе тебе. Горе, когда ты проповедуешь то, чтобы угождать людям. Горе тебе, когда люди будут говорить о тебе хорошо. Покайся и последуй за Иисусом Христом в чистоте и святости. Отрекись от всего, что у тебя есть. Не заботься ни о чем, не заботься о том, как о тебе скажут люди, заботься о том, как о тебе скажет Господь. Следуй за Иисусом Христом в чистоте и святости, чтобы тебе не проводить вечность в аду. Да благословит вас Господь наш Иисус.